ребята сделали краску ну очень хорошо я сегодня выкраски смотрел попробуем красить в стык. посмотрим конечно на объеме как смотрится, но на той детали которую им вырезал от передней двери кусочек к задней, точнее от задней двери к передней кусочек, ну смотрелось очень идеально, под разными углами сейчас открашу внутрянку, завтра займусь покраской на завтра под вот, капотки, потому что по времени уже по ходу ну да, я не успею. 5 вечера, чтобы подготовить. Здесь сегодня красить никак вообще. Что нам нужно для внутрянки? Делаем по сольвенту. да? Берем себе чутка краски. Много там не надо. Самый проверенный способ из того, что держится, что выглядит. Именно по сольвенту. Возьмем сейчас сейчас возьмем до да любой по сути лак можно даже до 800 взять берем любой лак добавляем 10 процентов лака ну капушку скажем так да он нам даст крепости и блеска и отвердителя тоже 10 процентов он даст возможность держаться вот этому вот слою краски и не смываться э, никакой химии, кроме растворов. Потому что все-таки материал в большей степени остается однокомпонентным. Но свою структуру уже держать будет. Переливаем в миник для меньшего расхода. Много разводить не стоит, лучше потом чуть доразбавить. Потому что эту краску как бы уже использовать на чистовое покрытие но не стоит. Все-таки она подпорчена уже двухкомпонентной химией. И идем красить. Так, тут оклеена, запутано, закручено И понеслась. Наружку тут не заклею, потому что я тут буду перетирать, и она у меня в легком опыле от недели простоя. Можно даже давлять поменьше. У меня задача прикрыть э, гермитоз прикрою двумя слоями и он как раз будет слегка просвечивать как заводской, потому что там не прокрашено, тут не пропылено. Так, типа подкрашиваем сразу сверху там нам поднапортили рихтовщики. Есть. Уходим вовнутрь. Тут я подгрунтовывал с баллона. Продолжение Подождем, пока подсохнет. И еще слоечек прикроем. И раскинул. Получилось красиво. По цвету все норм. Тут прикрасил. Тут прекрасил где какие-то царапки это отверток. Все, сейчас подготовим крыло проем, Потом идем на переход. По цвету дверь пока что не трогаем. Ну, как я говорил, пробуем как есть. Трогаем только сюда, уходим. Под лак, потому что тут есть... Скольчик. Чтобы тут скольчик надо молдинг снять. Молдин. Молдинг, сука. Не исключено, что он приклеен. Вместе. Вместе со стеклом. Долбаны скафорды. Да, он приклеенный. Это плохо. Это плохо тем, что. Я туда просто. Нормально не подлезу. Вымотоваться, да, он приклеенный. И тут и там. Угу, угу. Ну, видели мы такое, знаем. Ладно. Отклеимся широким пока что. немного вроде работы нам нужно будет брусочек полукруглая насадка к брусочку господи хаос на столе. 320 поскольку там нечего равнять 320 пробили. Теперь берем вот такую 500 -ку. Очень мне понравилось у Треэма. 216 серия Y. И У, точнее, У 216У. Она сразу на поролонке тонкой 5 мм Офигенно работает. Мирка ДРС 5 мм. И проем я уже себе подготовил. Останется тут вручную канавке. Идем по крылу от а 320 значит, риску перебивает хорошо но нужно внимательно я не проявляю риску и так видно Теперь это у нас Суперасиленкс 600 каковакс на баушная, плохо видно подкладка, и нам нужно доработать все углы, торцы подряжаться можно по плоскости еще, то есть под покраску это то, что надо. заодно перепроверить вот тут допустим не достал рисак машинкой так снял я дверь чтобы проще работать было теперь Мирлон total 1500 абразив мирковский Мотуем все где мы не красим ну точнее нету краски есть только лак Матуют на сухую довольно таки быстро когда перестает матовать это ощущается надо поменять наждачок на этот же Мирлон я буду делать вот там переход то есть я оттянусь вот так по эту грань где-то тут ну и тут то же самое а всю вот эту часть это все Вон буквально чик-чик, все, она мотовеет уже сколы разработал 320 и 500 на машинке тут буду подгрунтовывать и подкрашивать, но тоже в камере хорошо эта штука залазит во все эти щели Кстати, можно уже снять пластик она не царапает я им даже бывает пластик чищу иногда. есть что-то на пластике там прилипнет, я мерлоном очищаю от пластика говно всякое. Так. Тут у меня все обезжирено, обклеено. Сюда еще добавятся ручки дверные, но это чуть позже. Я сейчас завалю мокриком дверь под грунтую тут протиры. Это у меня в руках кислотные салфетки. Пока будет подсыхать у меня грунт. Я займусь перед рулечок, ручки, закреплю их. Так, есть у нас салфетка. Я ее уже начинал. Спрашивают, сколько работает салфетка. Салфетка работает ровно столько, пока она за собой оставляет вот такой влажный след. Это может быть, если сильно жарко и один элемент, и неправильно, допустим, хранили салфетку, и это может быть 2-3 элемента, причем не маленьких, если салфетка правильно хранилась, герметично закрытая, на нее не светило солнце и так далее. Так, теперь идем, разводим грунт. А салфетку теперь хранить надо отдельно в герма-мешочке. Идем разводим грунт. Тут 10-15 минут, пока подсохнет то, что мы намазали. Можно, в принципе, мазануть и тут чуть-чуть. Где -чуть. у нас тут протиры все? Тоже приступим, как говорится. Кстати, на тестах сейчас ВСК, которая пришла в барахолку, ВСК с 1.4. Я ее уже пробовал, но я и подваливаю грунтец, так сказать, проверяю. Она, в принципе, на продаже стоит, уже стоит, но, знаете, я на нее даю свою гарантию потом. какие-то протиры везде прохожу проливаю Так, дверь есть. Теперь убираем факел в точку подачу поменьше. Еще поменьше. Вот так. Есть. Есть. Оставляем сохнуть. Оставлю где-то в районе часа его. Сушку включать не буду. Пойду позанимаюсь своими делами. Так что-то у меня какой-то кратер там. Непонятно. Надо будет потом тщательно его перетереть вообще не понял какие-то кратерочки мелкие надо значит будет в лак антисиликон обязательно добавить хотя дверь перед перетиркой обезжиривалась сейчас двойная обезжирка там нечет. тут какие-то некрасивые мелочи такс, продуваемся грунт высох я подтер соринки тут подтер перепылы Липкая салфетка, воздух, всю машину хорошо выдуваем. Из щелей все что есть, выдуваем, обтираем. это не есть хорошо но также занес лючок лючок у нас будет краситься на этом месте я его на крокодильчике прицепил Реально такой лючок, который не за что закрепить, чтобы нормально его прокрасить с двух сторон. Ну, ручки. Вот такое. Краситься буду с LPH 400 дюза 1.3. Потому что не вода, потому что сольвент. Краска уже у меня разведена, готовая. чистый, помыт. Приступаем. Здесь пол-литра густой краски. Это у нас Дайна 750 готовый. Пока оставим чуть-чуть. Но я думаю, мне этого бачка должно хватить. А там будем посмотреть, как оно себя будет вести. Так, одеваем маску, одеваем капюшон, одеваем камеру, себя обдуваем еще раз. Просыхает Еще пол слойчика сюда сорен по-своему приколен Вода по-своему прикольна Yes. <laughs> не могу понять, что это такое капнуло надо сейчас это подтереть для того, чтобы подтереть берем 1200 оселекс можно чуть-чуть смочить слюной можно на сухую наверное подмочим Может, оно некрасиво смотрится. Вытираем. Теперь идеально чистое вытираем. и сейчас надо подпылить I mm -hmm. Все, теперь минут 10 ждем, оно естественно высохнет, и кладем один эффект. Надо чуть краски долить, бы может не хватить. <coughs> в аккурат мне краски пол-литра густой. Будем надеяться, что цвет встык ребята сделали. По выкраске было все очень хорошо. Потому что у меня там останется грамм 50 краски, может быть, <coughs> а может быть и не останется. Все, сохнет и пол слойчика. Эффектный слой. Да, непривычный, конечно, после воды, столько ждать по времени. Ну ничего, кидаем эффект, хотя на этом цвете он никакущий, но положено половинку, значит половинку. Еще 15 минут сушки и лак. Ну что ж, продолжим. Машина ночь переночевала уже в боксе. Я тут прошел по рукой, пыль стер, посмотреть, что мне тут надо полировать. И, знаете, первая моя фраза была, японский бог, а тут полировать-то нечего. То есть размылось все так получилось аккуратненько, что уф. Уф. Единственное, чего тирану, это вот здесь кантик. Вот тут чуть-чуть типа видно. Но это уже позже после всей сборки. Также глянул, что тут в дверном проеме надо этот проем будет чуть полирнуть, потому что зацарапанный, закоцанный И у меня в проеме есть соринки. Надо тирануть. Тут, ну, потом пробежаться где-то. Где-то тут, тут, вот тут. То есть есть, есть что полирнуть. Сейчас занимаемся навешиванием двери. Нас очень сильно интересует цвет. Наверное, прежде чем двери навешать, я пробегусь по проему. Быстренько, чтобы было мне удобно потом не лазить под дверями. Поймал весеннее солнышко, первые лучи. Выгнал на улицу, гляну, как по цвету. Видно, что чуть зеленее тут по отмывал полос от кузова есть что как какой-то зелень больше но она под разными углами уходит по-разному надо конечно еще машину вымыть собрать до кучи под этим углом хорошо под этим углом уходит в муть зеленую относительно двери так ломается одинаково то есть вот под каким-то вот под 90 мне не нравится в любую из других сторон уходит на хорошо. Причем так на хорошо-хорошо. Посмотрели на солнце. Сейчас загоню еще дополирую. Тут чуть-чуть, потому что крыло еще не доделал. А вклеил форточку. Пусть уже высыхает. Стоит на месте. Надо будет дверь еще собрать. И в принципе машина у нас ну, фактически готова. Посмотреть, что там еще убрать. Может я найду сейчас на солнце. Давайте глянем, что у нас получилось по... Толщине. Завод. 108. 93. 94. 125. Как-то странно. 123. А, углы. дополнительный проход. 118 по торцу. Накидывая, что грунт, что лак, что краску. Вот она увеличится по толщине. 123, ну да то есть Дополнительное прохождение на торцах Увеличивает около Краев толщины По центру получается чуть меньше Но все равно Мы в пределах от 95 До 100, сколько там, 30 Нормальный заводской разбег Тут само собой толще Потому что тут шпатлевано 400, тут не шпатлевано Но грунтовано 350 Здесь уже просто открас На завод 275, нифига себе. А ну какой сколько тут завод нам дает толщины? Да ну нафиг. Вы что, ребята? Вы меня пугаете? Да ну нафиг. Завод под 200 выдает. Да, Ёк макарек! Так это можно было. Можно было дверь сделать вторичный окрас, и я бы попал в завод. Что за бред? Я такой первый раз вижу, честно, чтобы завод туда вот так отваливал. Разве что кроме как красер. У красера там под 300 приходит. Форд. Ты меня удивляешь. Ну такой, в общем, сейчас загоняем ее. Смотрю, вот тут надо дополировать. Просто тут у меня чуть тиранулся Рина еще? Просматривается на ней этот блик матовый. А так все, я закончил по машине. Теперь куча доработок. Бампер еще собирать, дополнительно докрашивать его. Тут работы еще куча, но это все уже работа мелкая, муторная. Показывать ее не буду. Эта машина к нам приедет на полировку. Вот Когда приедет на полировку, тогда мы на ней еще раз пересмотрим. Всем пока!